У меня была как бы такая задумка: что строить эко-дома, чтобы их сдавать, ну там посуточно или еще как-то. Вот я рассказал одному человеку, который строит э, дом с такой целью на солнечной долине. И он мне объяснил, что любой человек, который ну, такие дома строит под сдачу в аренду, у него конечная цель все-таки этот дом продать. Вот. И получается, как бы такая стратегия уже не работает. Угу. Как, как вот развивать экостроительство? В таком ну, ну, смотри, на, на самом деле это экостроительство прикольная штука, да, это же еще идет, вот в Казахстане очень хорошо, на самом деле эту технологию использовали особенно раньше, да, когда мешали камыш с глиной, потому что камыша там много, глины там предостаточно, и получалось, получался дом. И сейчас просто такой, такой дом, ну, наверное, не построишь в каком-то элитном месте, да. А в каком-то бюджетном, я думаю, что это приемлемо. И более того, на нем можно еще и заработать, если он качественно построен. Кстати, да, вот ты говоришь про экостроительство. Класс, у нас есть прикольные участки в интересном месте. Называется корорт озеро Озеро Горькое. Поселок прям так и называется Курорт-озеро. Мы давно проинвестировали туда ну, небольшую сумму, да, но с перспективой, что это озеро действительно интересное. И оно, ну, можно сказать, жемчужина. Урала, да, это в Курганской области, 100 километров от Челябинска, но там соленая вода, по сути, море, да, и там есть грязевые источники, люди приезжают туда лечиться, оздоравливаться в этой воде, в этой, в этой лечебной грязевой ванне, и там есть классные, на самом деле, профилактории, санатории, вот там, кстати, вот такие домики, наверное, вкатят, там они будут пользоваться спросом.